знаешь, мы бы тебе ничего не говорили, мы бы вообще к тебе не обращались бы с вопросами милосердия там или наказания, если бы ты всегда был таким милосердным». Но почему-то твое милосердие просыпается только тогда, когда вопрос касается твоих родственников, членов твоей вот этой грязной команды, крашной. Своих родственников миловать, а не родственников казнить. Это, это является несправедливостью. Помимо милосердия. Это увлечение Кадырова мне нравится. И я даже обещаю ему, если он целиком и полностью уйдет в войны, я не пойду за ним в войны и не буду там его критиковать и снимать там на него какие-то диссы, <говорит> войны, как-то критикующие его снимать не буду. Я оставлю его в покое. Пожалуйста. А, Рамзан Кадыров сделал до, до, до этого, он выступал там где-то в горах перед своей этой публикой своими единомышленниками, и он там удивительно в каком-то таком милосердном ключе выступил, давайте послушаем его. <звы> Понятно, да? У него прям в нем проснулось, проснулось милосердие. Он говорит, что пророк миримус Аллаха, прощал тех, кто там чуть ли убили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 Грязной команды крашной. Только тогда просыпается в тебе милосердный Рамзан. До этого ты просто шашкой машешь, всех рубишь. А как только вопрос касается твоего двоюродного брата Ибрагимова Турпалали по кличке Быстрый, тут в тебе проснулось милосердие. До этого, до этого человек из Ачхой Мартана совершил ДТП, в котором сам погиб. Сам тоже погиб, уже сам себя наказал человек, понимаешь, убил по его вине погибли там 6 человек, но он тоже погиб, он уже получил наказание за это. Но ты мало того, что на этом не угомонился, не успокоился, в тебе не проснулось вот это милосердие, ты вместо этого всю фамилию Хаджаевых изгнал из республики, всю фамилию. Но когда то же самое сделал твой двоюродный брат, но при этом сам не погиб, при этом сам не понес наказание, убил молодую семью, Тогда ты почему-то э, простил его. В тебе проснулось милосердие. До этого, буквально, ты говоришь о, о, о нарушителях ПДД, ты говоришь следующее. Обратите внимание, он называет скорость, он говорит, 100 км в час, если он едет, он говорит, развивается, типа, он там едет, там, где не разрешено, он едет 100. Он же виноват, говорит. Это умышленное убийство, он говорит, перед Аллахом, перед людьми. Обратите внимание, 100 км в час, он сам называет. Их нужно, он говорит, сажать. Они будут понимать, когда их мы будем сажать, понимаете, здесь у него нет милосердия. Но его двоюродный брат... Он совершил ДТП, и там он тоже, Кадыров, там тоже называет эту же скорость. Он говорит, якобы оправдывая своего двоюродного брата, он говорит, что он ехал по левой полосе, а тот, который ехал 40 км в час на семерке, он должен был, говорит, вправо ехать, а не в левой. А в левой, говорит, конечно, он едет 100 км в час про своего двоюродного брата. Он едет 100 км в час, и когда он, говорит, врезается... В эту семерку, конечно, он говорит, их убьет. До этого он говорит, что 100 километров в час тот, кто едет, он, он совершает предумышленное убийство. Он виноват, говорит, перед Аллахом, перед народом. Их нужно, говорит, сажать, наказывать. А тут, когда его двоюродный брат делает то же самое, причем, по словам Кадырова, он едет 100 километров в час, хотя мы прекрасно понимаем, что ехал он там не 100, а гораздо больше. Но тут он его великодушно прощает. И двоюродный брат Кадырова даже не лишается своей должности. Должности главы Шалинского района. Ничего не постигло его двоюродного брата. У Кадырова включилось милосердие. У Кадырова не включалось милосердие, когда они казнили 27 парней в здании второго полка, когда они их надевали на них, перетягивали им шею канатами, душили их, чтобы не пачкать кровью свое помещение. Одного застрелили, увидели, что кровью пачкают помещение, дальше начали их душить. У него тогда милосердие не включилось. Он не говорит, что человек может раскаяться, что, что его мог бес попутать, что должна быть возможность для раскаяния, для исправления. Он, этого не, он там об этом не подумал. Он их просто казнил, 27 человек. Он не подумал об этом, когда убили Хазира и Жиева. Он не подумал, что человек ну, может исправиться. Когда убивали Турпала Исраила, он об этом не подумал. Когда убивали Рамзана Адаева... Работника в СИН, кстати говоря, тоже об этом не подумал. Не было тогда милосердного Рамзана Кадырова. Но когда сейчас опять нужно было наказать Ислама Кадырова, который пытал электрошокером женщин, оскорблял их, материл, ругал, запугивал, тут он опять у него включилось милосердие. Вот это вот милосердие, если бы оно у тебя, Кадыров, включалось бы не тогда, когда дело касается твоих родственников. А если бы ты был бы ко всем людям таким же милосердным, мы бы тебе не говорили, кого бы, кого бы это не было наказывать. У нас бы не было к тебе тогда этих претензий. Но мы, мы недовольны таким милосердием, которое включается только в отношении твоих родственников. И мы поэтому требуем, чтобы в первую очередь наказывались твои родственники. Некоторые, некоторые из них даже не лишаются своих должностей. Вот в чем проблема. Мы не против милосердия. Мы как раз таки за него. Мы, мы приветствуем милосердие. Просто оно должно быть в отношении, если оно работает в отношении одного, оно должно работать в отношении другого. А если же а, работает с, суровость в отношении одного, значит и в отношении другого она должна, она, она должна работать. И прежде всего это должно работать в отношении своих родственников. Ни в коем случае не, нельзя своих родственников миловать, а, а не родственников казнить. Это, это является несправедливостью. Помимо милосердия, должна быть еще и справедливость. А знаете ли вы, что Кадыров поменял работу, так скажем? Он теперь нашел себя в другой сфере. Кадыров теперь у нас стал вайнером. Я обрадовался этой новости. Я надеюсь, что Кадыров теперь на этом не остановится. Он уйдет целиком и полностью в эту тему вайнов. Угнетение народа он все-таки оставит. На этой неделе Кадыров снялся в двух вайнах с, известным, с известными блогерами, вайнерами, и там, ну, не только вайнеры. Я, честно говоря, не совсем знаю, чем именно они там занимаются, но они снимают какой-то развлекательный контент. И вот Кадыров, значит, снялся, я видел два вайна, возможно, еще есть, и я хочу продемонстрировать вам один из этих вайнов. Давайте уделим этому время, где-то минута, по-моему. Давайте посмотрим, заценим и порадуемся за новое увлечение Рамзана Кадырова. Меня гаечники все время останавливают и говорят документы, документы. Я им говорю, вы же номера. Я извиняюсь, что ты Ты где? Да, сладкая. Почему ты не сказал, что задерживался? Алло, я не совсем так. Кто может быть во все меня? Да, и вот они с... Блин, опять же нас звонили. Возьми, же надо семья это догонять. Ну, извините. Да. Дай, дай, дай, и че ешь вот оказывается, самого Хорошо, я вас поняла. Все хорошо. Хотя я до этого не понимала, Чеченский. Алло. Любимый, как будешь, так будешь. Занимайся делами, не отвлекайся на мои дурацкие звонки. Да, хорошо. Спасибо, Рамзан Ахманович. Как вы это сделали? Ну, главное, да, он правильно относится к себе, жене, да, и все, да. Я понял! Пойду, вот у чеченский! Как вам такой поворот, а? Не, ну неплохо, зацените, искренне зацените, неплохо, да? В принципе играет, значит Кадырова неплохо. В общем я вот что тут подумал. Это увлечение Кадырова мне нравится, и я даже обещаю ему, если он целиком и полностью уйдет войны, я не пойду за ним войны и не буду там его критиковать и снимать там на него какие-то диссы войны как-то критикующие его снимать не буду, я оставлю его в покое. Пожалуйста, Кадыров, уйди туда полностью, с головой, войди в эти войны, снимайся с этими известными блогерами, у, поучаствуй а, на шоу у этого Амирана Сардарова, и, и забери с собой вот этих всех своих отморозков, типа Даудова, Делимханова и прочих, и обязательно не забудь а, этого Джамбулата Умарова с собой забрать, он вообще будет у вас очень хорошо смотреться в этой войновской теме. И в этой в этой а, стезе Вайновская, я искренне желаю вам всем удачи. Все.